Let's sing, <speaking> la la la la, let's it <in> together, let's sing, let's sing, pa <Spanish> pa pa ра ра рам ра рам прам Кстати, всем привет. У кого еще сегодня Ставьте лайки, есть чего-то бы собирали лук, шалот, ещ сойбру. Бы... А там человек. А еще еще? Я не человек надо заходить эту штуку, да? Ну, лучше моего обратно будет. Вот это все это не моё. Это все не мое Это я не знаю, что это. Это вообще мне специально... Мне дар попало, это все не моё. Вот Вот это все моё, то, что там было, это все не моё. Это я не знаю, что. Вообще не, не, не Кто-то мне дал. Мне подкинул. Так, ну вот тут мы вот все забали, теперь проходим на замечательную кукурузку. Кукуруза это добро, кукуруза это хорошо. Если у вас есть кукуруза, обязательно ее надо собирать. Она вкусная, достаточно даже сладкая. На самом деле я очень люблю кукурузу. Я еще так обожаю, правда. Поэтому она мне на ферме и есть. Кстати, мы на другой немного карты, поскольку прошлая карта у меня удалилась. я уже говорю, воды из уровня. И у меня все, все карты удалились, и у меня получилось всё заново, а что Окей. у вас так много. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, это... Все ничего не дал. Шесть яиц. Сейчас только слишком много петушарок. Я еще открою, подожди. Вот так сурово конец этого дела. Оно тут не нужно, мне нужно что-то родиться. Я одно очень Нет, даже может посвятить сумниться. Оно тут все мне нужно. Кому оно тут нужно. Я не знаю кому оно тут нужно, но мне оно тут не нужно. поэтому мы просто здесь короче в дуб. Из дуба мы делаем верс. А хотя нет, у меня в одном есть восстанг. Я его почистил, Вот, какой красавец, как. Так. Делаем себе палочки. С палок делаем вот такую штучку. Раз. А Нанес 7 урона, и делаем с таким Хотела только найти, ну ладно, ничего страшного. Так, ссссс, ну А, ну да. Т три. Что там, как надо чистить? Очищает FD. Запоминайте. полезные вещи от местных. Так, вас тут слишком много петушар развилось. Поэтому, раз. С... мне кажется, это ваш первый, Так, вы еще первый. Два с... петушара. Один петушара должен быть на весь загон, вам этого хватит, не волнуйтесь. Давайте скажу, сто процентов. Так, ты не яичко, давай, оставляй, оставляй. О, хрустя, яйцо. Ты шо, из я сам вылупился... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ничего зашли. Изби. Господи ты боже мой, ты кто такой? Пошел вон. Пошел... <coughs> Ой, это Тихо. Одно. я и поеду как раз мне нужно было мясо а если бы я его сейчас не убил что бы с моими животными стало бы он бы тут точно всех это порубал бы так вот это вам походу не надо это надо будет потом отсюда убрать так проверка <связываю> на <связываю> на петуху. Смотрите. что это не сделал. Пошло в mm. него. Так, пока мы там с корцами разбирались с этим муком, у нас уже подросла новенькая, вкусненькая пшеничечка. И идемте обмениваем, кстати, все те у нас остались скучные. Скупщик, скупщик. Ты что, свой костюмчик поменял. Вот, нормальный человек стал. Отлично. 16. Офиг. Так. Подожди. Для чего я попросил, а то, что правильно выложить сюда всё не нужно? А то он... Я знаю его. Он мне сейчас все что не надо выкупить. А мне все. надо. сейчас чисто. Так. Купаемость... Тридцать, тридцать, неплохо, с лукорепеем, лукорепеем, двадцать одна. Ну так себе, так себе, так, первая и тушечка, на тушках заработали 800, А, на первых фигню что заработали. Выто ещ сколько мы сегодня заработали. Получается. 30. 30. Тысячи, тысячи. Да. Кукольц. 20 э, на лукоребе. 8 на тушках. 4 суже будет. Я ломаю. Забирай все это с собой. И в итоге почти стак такти. Почти стак. такти. Я пока... Ау. О, о. Мать моя женщина. Это кто? Да я что облину. Старушка. Я с жидкою. Погнешь, я помолочу тебя. Вс ⁇ я ушел, я не с Я не так было страшно, сейчас еще страшнее. Что такое? Так, у меня тут еще немного страшно. Я же и дохожу. Ну, А, ничего страшного. Мы любимые курочки. Как у вас? Так много всяких цыплят, ну но... Нифига нету нет, Так, стоят-ка. Уи, уи, поэтому есть. Так всё, я забрала. Всё, тема шаратности, если не смесь. Так, сколько у вас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 10 раз ладно ты себя выкупила ты себя выкупила все ну а на этом наша серия сферой заканчивается. Всем кому она понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем ночь. Всем пока-пока.